Привет! Да, снова Google и снова неиндексирование им страниц, а заодно рабочий способ, как с ним бороться. В той части мы с вами рассмотрим простой скрипт, который каждый может скачать на свой сайт, отловить Гугла и скормить ему нужные страницы. Зачем это нужно? Да потому что прямо сейчас бушуют очередной обдейт алгоритма Гугла. Все что эти сонты, плачут, трафик падает в разы, страницы вылетают из языка сотнями и тысячами. Учитывая официальное заявление Гугла, что часть страниц, вылетающих из индекса во время изменения алгоритма, могут оставаться там навечно, это уже проблема. Вначале давайте проанализируем вылетающие страницы на качество. Ибо если с ним проблемы, то все последующие действия уже бессмысленны. Анализ уникальности контента страниц можно поверить, например, на CopyScape и прочем. Тут уж, как говорится, на вкус и бюджет товарищей нет. Обнаружим дубликаты, проверяем на первоисточник. И если по части фразы мы на первых позициях, то не паникуем. И не пытаемся сейчас же уникализировать наш текст. На внутренние дубликаты можно проверить на сайт-лайнер и схожих, благо найти их не сайт труда. Обнаруженные внутренние дубликаты закрываем при помощи RealCanonical. Но если не получается быстро это сделать, то запрещаем индексацию в robots.txt, а еще лучше методики методегии Так как Google у нас поисковой систем с альтернативной логикой и директивы в robots.txt для них всего лишь просьбы о не к действию. По качеству самого контента читаем про ЕАТ. E Хорошо, допустим, у нас все выдачные страницы качественные, либо мы устранили все проблемы. Теперь стоит задача загнать страницы в индекс. Отбросим такие способы, как сайтмап и ручная постраничная отправка на индексацию. И перейдем к промышленным способам, желательно автоматизированным. Сам Google советует использовать ссылки на неиндексируемые страницы. Особенно пропагандирует Twitter. Ну да, если у вас вылетело десятки страниц, то в принципе можно посвятить его совету. Но вот за сотню, тысячу другую постов в Твиттере с ссылками вас просто забанят. Так что кроспойсинг ссылок не прокатит. Как и не советую рассматривать такие сервисы, как Pingomatic и им подобные. Они уже лет 15 не работают. Пингбэк Смолят ПЦ, Google и Яндекс. давно уже прикрыли. Так что единственное, что нам остается, это использовать ссылки. Внутренние ссылки, так как и разницы для индексирующего робота. Между ними нет никакой. А значит, нам нужен ловец ботов который поможет нам найти наиболее часто посещаемые роботом Гугла страницы нашего сайта, с которых потом мы и будем проставлять ссылки на наши проблемные страницы. В самом простом случае нам понадобится сервисная логи Excel. Импортируем скачанный файл, пошаг выполняя все эти действия. Далее сортируем данные, фильтр, столбец G, он всегда будет G так как формат серверного не менялся с момента его появления. Да и причины его менять тоже нет. Текстовый фильтр содержит Google. Все. Перед нами список страниц, на которые за выбранную дату чаще всего заходил робот. Но вариант с Excel подойдет, если у вас нет возможности скачать скрипт по ссылке в описании под видео и разместить его на своем сайте. Сразу же предупреждаю, код скрипта я специально сделал несколько избыточным, для большей наглядности начинающим, чтобы им было проще разобраться своими силами и корректировать в своих целях. Размещаем на своем сайте в любом месте. Выбираем лог, загружаем его. Следующий. Ну и еще один для примера. Далее выбираем дату робота. Смотрим. За выбранную дату робот Google посел главную страницу нашего сайта 106 раз. Значит, нам нужно просто открыть шаблон главный и разместить там нечто вроде этого. Если юзерагент, скачивающий страницу, содержит Google, то показать ему блок ссылок. Полноценный лентатор, уж простите, его показывать не буду. Сами понимаете, почему. А доработать код показа ссылок может любой начинающий. Логика проста. Находим часто посещаемые страницы и транслируем на них динамический блок из нескольких ссылок на проблемные страницы. А для простых пользователей в этом блоке показываем родомные страницы. Для успокоения совести и безопасности, ибо наказание закладки еще никто не отменял. Не знаете как? Подписывайтесь на канал. И бесплатно учите сделать это правильно. Все вопросы оставьте в комментариях. До встречи!